Оборудование для машинной вышивки – это очень обширная тема. Среди швейной техники именно швейные вышивальные, и вышивальные – это самая навороченная техника. И чтобы правильно сделать выбор, нам нужно четко понимать, зачем нам та или иная функция, и можем ли мы ей пренебречь. В одном ролике я вряд ли умещу всю полезную инфу. Он станет длинным, скучным, утомительным. Посему я разобью выбор оборудования на множество мелких э, роликов по разным функционалу. И размещу их в этом плейлисте, который вы сейчас смотрите. Назову «Выбор оборудования» и каждому ролику буду давать полезные ссылки на статьи, на обсуждения на форуме и, конечно же, на наш магазин. Извините, но без рекламы никуда. А это первое видео будет посвящено тому, как не надо выбирать швейно вышивальные и вышивальное оборудование – Какие советы должны вызывать вопросы, а не стремление тут же хватать деньги и бежать покупать швейную-вышивальную или вышивальную машину? Девочки, на чем вы тут вышиваете? Это очень частый вопрос. Хорошо, можно поспрашивать, но давайте подумаем, что он вам даст? Ответ на этот вопрос. Какую статистику вы собираете? Что вам даст подсчет пользователей марки А и почет пользователей марки Б? Вы сможете объективно оценить, почему пользователи марки А больше, чем марки Б? Смею вас уверить, что их количество никак не связано с качеством оборудования. Скорее всего, с ценой, но если у вас не стоит вопрос в экономии, все, все, все сайты указывают цену на свои швейно-вышивальные и вышивальные машины, и вы всегда можете ее уточнить в интернет-магазине. Второй и не менее популярный вопрос. Подскажите, какую машину купить? Этот вопрос убивает меня на повалку. Если у меня хорошее настроение хочешь поболтать, я говорю, а купите вот промышленную вышивальную машину и даю ссылочку. Пользователь заходит по ссылке, у него округляются глаза. Да вы что, вы видели, сколько она стоит? Я говорю, да, видел, но вы же сами спросили, что, чтобы я вам посоветовала, что купить. Сам вопрос бесполезен. Ответ на него еще более бесполезен. Он не поможет вам разобраться в оборудовании. Конкретизируйте свои запросы, друзья, хотя бы создавайте ценовую вилку. Поставьте перед собой задачу, определить, в какой бюджет вы влезаете. Следующий вопрос. А какая машина надежнее? Ни один пользователь не даст вам объективный ответ на этот вопрос. По одной простой причине, у него просто нет этой информации. Он ориентируется исключительно на свой собственный опыт. А опыт этот ограничен, как правило, одной швейной вышивальной или вышивальной моделью, которая по стечению обстоятельств может оказаться а. удачной, б. неудачной. Вот, к примеру, я вышиваю с 2004 года. За это время у меня рука, через мои руки прошло примерно ну, практически все вышивальные машины, которые и продают на нашем рынке. И Хусквар, на Хусквар повышивала, и на Пфаф, а в, конкретно в моих руках были Джанаме, Бразер, Бернины, даже Элна. И я вряд ли могу вам сказать, какая надежнее. Все мои машины разных производителей ушли во вторые руки и прекрасно работают. Ну, по крайней мере, никто еще не жаловался. Допустим, в рамках форума вы найдете информацию, что машины марки «А» у пользователей ломаются. Этих пользователей окажется много. Вы сделаете какие-то выводы и решите не покупать оборудование марки «А». Но, друзья, вы же не знаете, что это за форум. Вы не знаете, кто там сидит. Может быть, это собрались владельцы как раз этой марки. Может быть, они решают там основные вопросы, которые связаны с, с поломками. Кстати, я могу вам сказать, мой опыт показывает, что пользователи никогда не пишут. Ой, у меня такая хорошая машина, она мне каждый день хорошо вышивает. Пользователи пишут на форумах исключительно тогда, когда не случаются проблемы. То есть форум – это выборка пользователей, у которых случились какие-то неприятности с машиной. И, как правило, эти форумы распределены. То есть форум одной марки отдельно, другой марки отдельно. Ломаться машины могут по разным причинам. И одна из них неаккуратное обращение с швейно-вышивальной техникой. Связана с тем она, что пользователи а, не умеют читать инструкции и не хотят знакомиться, как надо работать на машине. В результате машина ломается. То есть основной брак, основная поломка это неаккуратный пользователь и уже вторая заводской брак или еще что-то. Бывают, встречаются советы от важной персоны, да, то есть я механик, я разбираюсь в машинах, я вот могу вам сказать, что машины это вот эти вот ломаются, да. У меня вот в сервисе, да, в механике, как он напишет, напишет, что у меня в сервисе в основном машины марки А, машины марки Б 2-3 штуки. Друзья, ну, хорошо, этот человек знает, сколько продается в год машин марки А, а сколько в год марки Б. Может быть, марку «А» ввозят контейнерами, а марку «Б» продают 2-3 штуки. Соответственно, машин марки «А» в сервисе будет больше. Информация на продающих сайтах. Она может быть устаревшей, ошибочной, а порой и откровенно лживой. Или направленной на продажу конкрет... оборудования конкретной марки. И если устаревшую и ошибочную информацию можно простить, мы все ошибаемся, не хотим удалять старую информацию, чтобы не попадать из поисковиков – то лживую спросить сложнее. Лживая информация направлена на то, чтобы вы купили оборудование конкретной марки. Она порочит, как правило, оборудование другого производителя. Ее задача, чтобы вы сделали выбор в пользу магазина, а не в свою пользу. У меня просто дергается глаз, когда я вижу рекомендации подобного типа. Еще один важный показатель, на который следует обратить внимание при покупке, это максимальный размер пялец. Размер поля вышивки. Маленькой, как швейно-вышивальной машине, машине марки А, предназначена для вышивки небольших размеров, например, логотипов. Большой же, как в вышивальной машине марки Б, позволяет создавать картины. Для противопоставления, как правило, выбираются две модели разного производителя. Причем одна модель берется начального уровня, модель одного производителя, а для сравнения берется модель продвинутого уровня другого производителя. Все, информация попала в мозг покупателю. Он, не понимая много, начинает делать выводы. А выводы эти либо подтасованы неграмотным автором, либо одной из двух. Еще очень часто встречаю такое, берут какой-то какой функционал, да, или возможности машины пишут, к примеру. Самые современные вышивальные машины оснащены вертикальным чуваком. Друзья, ну это не так. Самые современные швейно-вышивальные и вышивальные бытовые Машины оснащены как раз горизонтальным челноком. И это вы можете посмотреть последние модели всех производителей. А вот вертикальным челноком оснащены промышленные вышивальные машины. То есть вы понимаете, да, вы получаете какую-то информацию, о каком-то функционале, но она не несет правды. Вы начинаете искать вышивальную машину, современную, с вертикальным челноком, а вам попадаются в основном какие-то промышленные агрегаты многоигольные. И что вы будете думать, искать какую-то машину с вертикальным? Понимаете, да, в чем проблема? Советы в магазинах. Это отдельная песня и боль нашей страны. Вы получаете подробную информацию, где-то что-то читаете. Приходите в магазин и говорите, а мне нужна машина марки А. А продавец он говорит, да вы что, боже, эта машина новая, у нее не обокатанная электроника. Она у вас поплывет и рассыпется. Если в этом магазине нет машин этой марки, следует задуматься, почему он так говорят. А если они там есть, следует задуматься, какие бонусы продавец получает, отговаривая вас покупать эту машину. И еще один, одна проблема, с которой часто можно встретиться в магазинах. Если вы, пришли, если вы выбрали оборудование, позвонили в магазин, заказали, вам сказали, что да, оно есть, вы приезжаете, а он говорит, извините, вот Вася тут случайно продал вашу машину, а она была последняя. Вы знаете, но ну, у нас есть подобное, только другого производителя. Ну, я согласна, если вы, я, я понимаю, что если вам предлагают машину того же производителя чуть дороже, может, просто хотят, чтобы вы купили машину подороже, видят, что у вас кошелек позволяет. Но если вам предлагают марку другую, другого производителя, да, вы, вы задайте вопрос, скажите, а чего это вдруг, я как бы уже выбрал. А если вы решитесь ее покупать, то сделайте это осознанно. Наверное, на сегодня все, как бы, вот это вот основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи. Так, скажу так ошибочные решения, ошибочные вопросы, и э, ошибочные вопросы, неверная информации приводят к неправильному выбору. Изучайте оборудование, знакомьтесь с ним, прежде чем его купить. Это все-таки не колготки в супермаркете, да, и, и стоит оно недешево. Вы же телефон-то выбираете для себя, смотрите, читаете, там что-то интересуетесь. Нет, это нехороший пример. У нас никто, наверное, не знакомится, там сколько в нем мегабайт. Нет, хотя, наверное, узнают. Но, в общем, не знаю. Если вы выбираете телефон и знакомы с его возможностями, то эта машина, она стоит как луноход.